Продолжения нет И в моей душе цветы осыпаются Мечты забываются Я знаю, что навсегда уже осталось шепотом нежным груди не уходи я же слышу что любовь твоя еще дышит ты не обманешь себя знаю знаю что Забыть тебя. Стань невидимым. Забери мечты и воспоминания. Они без своей души Всю душу лишь не изранили. Останься. Белым снегом на моей руке капли света, шепотом нежным груди не уходи. Я же слышу, что любовь твоя еще дышит.